приветствую вас с вами чесрок и сегодня я расскажу вам как активировать ключ в стиме это очень просто заходим в игры активировать в steam быстренько ждем загружается далее соглашаюсь и вводите ключи там показаны примеры как должны они выглядеть почему же я решил сделать это видео все очень просто в ближайшее время у меня на канале Будет розыгрыш. Будет около 5 мест, а в связи с тем, что у меня небольшая аудитория, можно сказать, выиграет большой процент моих зрителей. Так что присоединяйтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.